Всем привет! Вы на канале ФАР, не в формате СМИ. 7 мая я прогулялся по новому Николаевскому проспекту, и вот что из этого вышло. Практически все столбы покрашены наполовину, непонятно каким образом так это все покрашено. Практически каждый столб покрашен наполовину. Это вообще замечательный столб. Это что за покраска такая? На ветру разбрызгивали краску. Бордерный камень. Видно, что весь раскрошился по всем тротуарам. Начали проваливаться тротуары. Вот здесь замечательные такие два люка. Вылезли из-под асфальта или асфальт под них залез. Что и следовало ожидать? Бордерный камень, восстанавливая мыть шпателем, начал дальше рассыпаться. Вот такое капитальное строительство, наверное, по Красноярск. Да щитчатый тротуар. Такие вот нанотехнологии использовались при капитальном строительстве Волочайского проспекта. Нанобетон, наноступеньки. Дворочки на ступеньках начали покрываться коррозией. Вот такая вот торчащая наружу георешетка практически по всем склонам. Там такая же картина. Где-то тротуары вовсе просел. Вот такие какие-то пьяные ступеньки уложены на пешеходный виадук. Причем некоторые ступеньки уже отслаиваются сам виадук выглядит сверху в виде чернового бетона ливневки на самом мосту открытые данный объект охраняется частным охранным агентством вот на этих автомобилях понятно по каким причинам может чтоб мост не украли так Лифты на данном виадуке имеются, под охраной. Вот только они не работают. Вот, чтобы не казалось фейковой новостью, как некоторые с администрации говорят, кнопочки вызова тоже ничего не работают. Для чего сделано, неизвестно. Так, с противоположной стороны также подходим к лифтовой кабине. Тоже ничего не работает. Опоры упорочни не прикручены. Гайки крутятся. Так куда-то исчез заборчик. Дырки есть, заборчика нет. А в конце исчезнувших отбойников вот такой вот провал. После установки опор газоны не облагородили. Дальше такая же картина. На некоторых участках тактильная плитка тоже начала рассыпаться. Шумозащитные экраны, так как были установлены поверх грунта, начали плавно уходить. Впоследствии начали вываливаться, проваливаться. Тактильная плитка на автобусной остановке практически вся разрушилась. На некоторых местах приперли забор палочками но видимо так лучше держится вот так вот строительный мусор спрятали за забором также можно встретить вот такие провалившиеся колодцы даже имеются вот такие огромные провалы на тротуаре ничем не ограждены вот так установили опоры но газон не восстановили так вот местные жители в связи отсутствия пешеходного перехода переходят здесь уже натоптанные тропинки а все это происходит по причине того, что в проекте скорее всего не был учтен пешеходный переход то есть никто не подумал о пешеходах Таким образом отсутствует пешеходная доступность по улице Красной Армии. И вот так вот местные жители, натоптав тропинки, ходят и ездят при отсутствии тротуаров. Просто натоптана тропинка на земле. А вот так вот между Копылова и Красной Армией существует недоделанный сквер. Шел по тротуару, уперся в землю. С обратной стороны ровно так же. Шел по тротуару. Конец тротуара. Куда он ведет, неизвестно. Дорожка в лес. Хопа! И кончился тротуар. А Красной Армии провалился технический тротуар. Далее ведет колодец. И если посмотреть на сам сквер между пыловой и Красной Армией, это огромный провал.